Сережка, видишь, выкинуло. К замку никто. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Все правильно, я что помечился ЕБР Повережение увеличен, пробитие Есть пробитие Не, не, не дайте уйти Бабушки ушел. КПЗ стоит там. На горе. Джонни, а ты его почему не видишь? Так, мы туда идем, да? Так, ребята, арта готова. Аккуратней. Артур боится. Сын, сын, потихонечку, держись! Тяжки принимаем здесь. Ухороня не кидали они. за хрень ты блядь отлично выбираем Что ж, я прокажу он ну это один там блять, а да ладно нормально все че ты блядь все вы его лицо КПЗ слава богу я не один это хорошо Серега. это хорошо что ты мне компанию составил чё кому залезем в танк и. Э -э -э. ты чё ха ха ха ха Пару Красавчик, молодцы, вообще спокойно, вообще супер.